Я стебал шорты, про то, как пью леди к зимой. Да, очень странно. Поэтому я решил побежать со всеми на гору. Ура, я первый. Тут появился какой-то монстр. Конечно, монстров надо уничтожать. Он начал так сильно кусаться. что ты меня разозлил. А чё, всё что ли? О, подарок какой-то. Прикольно.